Гондураса нас всех там слили, короче. Все, они бегут сюда. Пять тысяч ХП. Блядь, бездец. сука, не успел. Ирбай умер, ирбай. Тушка Кирасы синего волка лежит. Блядь. Блядь. Кираса синего волка лежит, блядь. Я все поднять не могу. А -а -а! Сука. Тварь. Все, я ничего не смогу сделать здесь. не тор, не Пизда. Ха-ха-ха. Книга древних даже выпала. Обидно, досадно, конечно, как никогда. Блять, нахуй мы начали выебаться на них. Сука, того урод, шатал дом труба. Почему они не подбирают дробь? Телепорт. И я бегу обратно, в поле брани. Я за другое окно бегу туда. Не успею, у меня Игорь Устывый как очко, блядь, бегает. Это вообще, у меня сердце кровью обливаются просто. Они тут бегают, и я не могу. Блять, зачем мы выебывались? Зачем я выебывался? Я такой дурак. Я был такой, я был таким глупцом. Расторопшу! А я сразу не дошарил, я очень долго соображал, что дроп-то они поднять не могут Я думал, они его сразу поднимут Дроп 5 минут лежит, они не смогут поднять, добежали бы Я бегу вторым окном Я бегу вторым окном, а ты... Если бы с глазами фоткать, я вам таких сейчас фолок накидал Окно в пати Окно в пати, я не понимаю, что ты говоришь, окно в пати, блядь Что это такое, влетаю, я не понимаю, что ты говоришь Окно в паде! Окно в паде! Возьми окно в паде, блядь! Я не понимаю, блядь, кого мне взять в ПАТИ, нахуй! Не угорай надо мной! Керас с синего волка забрали дроп. Красавчик! Да нихуя, себе, ты сам не пишешь просто одно и то же. Ну, в смысле, не ты. Все дров забрали. Букли, посмотри вот эти отопыры. Играйте, его вывести из себя. Ссылка. Короче, на Некстербэй. Если ты бежишь окном, бери его в пати. Если ты бежишь окном, бери его в пати. Блять, у меня все окна в пати. У меня все окна сейчас, которые у меня открыты, в пати. Ты можешь вот меня понять. Запишу аудио. Ищу, Влетаю, понимаешь? Предлагает сделку. Бля, это просто охуительно. Хилл. Хил, ты лучший. Просто я вот этот момент надо было записывать на видео, как ты из-под горы вынырнул из кустов. Они даже не смогли тебя убить. Они еще тебя убили такие. Ну ч ⁇ тебе, ебать? А ты уже подобрал. Молодец! У нас тушка! Наша! Наша сладенькая, посмотрите какая! Красивая! Ай, блядь! Женская! Посередине с алмазом, с рубином! Агат! Я просто... Я взбудоражен!